какой-то трезубец, который у них на гербе Украины. Я заканчиваю, подождите. Этот трезубец не что иное, как э, сокол рарога, лже-бога скандинавской мифологии. Нацисты не христиане. Аминь. Мы испытываем ненависть по отношению к вот этим шайтанам. К ним э, любовью мы не питаем. Их надо просто... С ним один разговор. Их надо обезглавить. Поддерживаю все, что было сказано моими коллегами по религиозному цеху, если так можно выразиться. Ах а! ты химик, химик. Ну и артист. Артист, артист. Чистый клован. Дорогие друзья, братья и сестры, свершилось страшное, чего, казалось бы, не должно быть никогда. Брато-убийственный конфликт. Более восьми лет тлевший на Донбассе, охватил намного большую территорию. А я еще вот как умею. Господи. Это братоубийственная война. У политиков свой резон, а у церкви свой. Церковь объединяет, церковь не разделяет. Некоторые мне сказали, ты сделал очень резкое заявление, ты назвал войну войной. Да. Да, я так назвал. Потому что это война. Не дай Бог, чтобы в наших церквях, в России, в Украине, произошло разделение по национальному признаку. По признаку отношения к политике, которая совершается в наших глазах. Для меня... Мои братья украинцы, это мои братья, сестры, мои сестры. Я не ставлю пределов и границ, я не провожу красные линии. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы это понимали. Церковь вне политики. Церковь над государством.